«Привет, психушка! Добро пожаловать на наш канал!» Часто, когда мы влюбляемся, есть желание, чтобы они чувствовали к вам то же самое. К вам, как и вы к ним. Вы можете подумать, как сделать так, чтобы они меня заметили? Как заставить их смотреть на меня романтично? Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы увеличить свои шансы на то, что они будут воспринимать вас как нечто большее, чем просто друзья. Вот несколько способов психологически привлечь человека. Первое. Раскройте свой секрет и покажите, что вы тоже умеете хранить секреты. Исследование 2009 года, проведенное учеными Кэтрин А. Катрелл, Стивена Л. Нойберга и Нормана Пэли, показало, что люди высоко ценят надежность в своих отношениях. В исследовании говорится, по разным показателям важности признаков и различных групп и отношений, благонадежность считалась чрезвычайно важной для всех взаимозависимых людей. Доказательства повышенной важности кооперативности в различных взаимозависимых контактах были более неоднозначными. Наряду с надежностью они ценили и доверчивость. По мнению исследователей, доверчивость, в частности, указывает на то, что человек будет принимать как истину обязательства и обещания других людей. Атрибут, который может избавить других затраты на неоднократное подтверждение своих обязательств. Доверие играет огромную роль в любых отношениях. Один из способов показать, что вы доверяете кому-то на ранней стадии – это рассказать ему свой маленький секрет. Это может сблизить вас, но, что более важно, показать, что вы можете сохранить, если они откроют вам свой секрет. Во-вторых, пригласите на свидание кого-то, кто также привлекателен, как и вы. Впервые утвержденный в 1966 году американским социальным психологом Элейн Хэтфилд и ее коллегами, гипотеза соответствия – это идея о том, о том, что люди с большей вероятностью сформируют успешные отношения с кем-то если они оба похожи в том, насколько они в целом привлекательны. Американская психологическая ассоциация описывает эту теорию как предположение о том, что люди склонны строить отношения с людьми, которые имеют схожий уровень социальной ценности, часто с акцентом на равенство и физической привлекательности. Исследования показывают, что это сходство имеет тенденцию больше для пар, состоящих в романтических отношениях, чем для друзей. Поэтому, хотя вам определенно следует сказать тому, кто вам нравится, о своих истинных чувствах к нему, возможно, вам будет легче создать романтические отношения с кем-то, который похож на вас внешне. Это если вы согласны с гипотезой соответствия. Неудивительно, что так много пар выглядит одинаково. На самом деле, просто держите свой ум открытым для всех типов внешности и личностей. Если вы испытываете трудности, может быть, обратитесь к кому-то, кто похож на вас. Возможно, не только по внешности, но и по характеру. Номер три. Проявляйте уверенность и демонстрируйте открытый язык тела. По многим причинам очень важно быть уверенным в себе, и часто это может окупиться при знакомстве с другими людьми. Вы когда-нибудь слышали, что уверенность – это ключ к успеху? Так вот, проявление уверенности может стать ключом, чтобы привлечь внимание других людей в романтическом плане. Проявление уверенности часто считается привлекательным. Почему? Ну, как правило, люди хотят быть уверенными в себе. Поэтому встреча с уверенным человеком может вызывать восхищение. Один из способов выглядеть более уверенным – это открытый язык тела. Держите грудь и туловище открытыми и старайтесь не скрещивать руки слишком сильно. Закрытый язык тела может создать впечатление, что вы не готовы или просто не хотите разговаривать. Доступность является ключевым фактором в приобретении друзей и просто дать другим возможность поговорить с вами. Так что если вы влюбились, если они увидят, что вы выглядите доступной, они могут просто захотеть подойти к вам. Номер четыре. Не бойтесь показать, что они вам нравятся. Есть ли у вас страх, что ваша влюбленность узнает о ваших чувствах к нему? Что же, зачастую это может быть очень полезно. Вы когда-нибудь слышали о взаимности трека или взаимной симпатии? Это психологический термин, используемый для описания ситуации, когда один человек начинает испытывать влечение к кому-то только после того, как услышав, что он нравится этому человеку. В исследовании 1959 года, опубликованном в журнале «Человеческие отношения», испытуемым в группе говорили, что определенные люди в группе, скорее всего, понравятся. После групповых обсуждений, испытуемые сообщили исследователям, кто им понравился больше всего. Можете ли вы догадаться, кто им понравился? Да, испытуемые выбрали людей, которые, как им сказали, изначально им нравились. Так что, если вы восхищаетесь кем-то и хотите быть друзьями или больше, чем друзьями, дайте им понять что они вам нравятся. Это может заставить их начать думать о вас больше. И, следовательно, вы понравитесь им в ответ. Номер или пять, выбирайте место для свидания с приглушенным светом. Итак, вы наконец-то пригласили свою вторую половинку на свидание, и вы выбираете место для вашего первого свидания. Совет, выбирайте место с приглушенным освещением. В значительном исследовании, опубликованном в журнале Scientific American, исследователи показывали мужчинам две фотографии одной и той же женщины. На одной из фотографий исследователи изменили размер ее зрачков, чтобы они стали немного больше, в то время как на другой фотографии размер зрачков был изменен так, чтобы зрачки были меньше. Никто из мужчин не заметил этого незначительного изменения. Мужчины описали женщину с маленькими зрачками как холодную, жесткую и эгоистичную, а женщину с большими зрачками была описана как мягкая, более женственная и красивая. Во многих других исследованиях были получены аналогичные результаты. Что касается предпочтений женщин в отношении размера зрачков, исследования показывают, что они в чем-то схожи. Полученные данные свидетельствуют о том, что женщины которых привлекают симпатичные парни, привлекают зрачки среднего размера, в то время как те, кому нравятся плохие парни, привлекают большие зрачки. Но ну, очевидно, мы не можем контролировать размер наших зрачков, но если приглушить свет, они расширятся. Так что тот ресторан, который вы обдумывали, с их романтическим ужином при свечах звучит как привлекательный выбор с психологической точки зрения. И номер 6. Вступайте в глубокие беседы и иногда перефразируйте то, что они говорят. Исследования, проведенные в Гарварде, показали, что глубокие разговоры и содержательные разговоры о себе могут помочь активизировать те же области мозга, что и вкусная еда или секс. В исследовании говорится, что в течение 45 минут пары испытуемых выполняли задания по самораскрытию и задания на построение отношений, которые постепенно увеличивались по интенсивности. Исследование показало, что после выполнения этих заданий близость при выполнении этих заданий по сравнению с аналогичными заданиями на светскую беседу. Поэтому, хотя светская беседа – это прекрасно, время от времени, когда вы на романтическом свидании, более содержательная беседа может возбудить их больше. Пропустите все разговоры о погоде и поделитесь чем-нибудь о себе. Когда вы оба откроетесь и покажете свои истинные эмоции, ваш партнер может влюбиться в глубокие, увлекательные разговоры, которые вы ведете вместе. Активное слушание часто считается привлекательным. На первом свидании вы не можете просто разговаривать. Способ показать им, что вы активно слушаете и что вы их понимаете, перефразируйте то, что они вам сказали. И повторите это обратно. Это известно как рефлексивное слушание. Итак, активно слушайте и затем предложите то, что вы поняли из их обсуждения. Это отличный способ показать, что вы сопереживаете им и сближает вас. Результаты исследования, проведенного в 2007 году и опубликованного в американском журнале психотерапии, подтверждают эту теорию. В ходе исследований было установлено, что когда терапевты используют рефлексивное слушание, их пациенты имели больше шансов раскрыть больше информации о своих эмоциях, и их терапевтические отношения с терапевтом улучшаются. Так что это полезно для любого типа отношений. Проще говоря, это сближает людей. Так что если вы ведете глубокую беседу за ужином при свечах, это может даже приблизить вас и вашу вторую половинку к романтическим отношениям. Так будете ли вы использовать любой из этих советов, чтобы привлечь кого-то? Какие из них вы опробуете первыми? Дайте нам знать в комментариях ниже. Помните, что кто-то может найти некоторые из ваших качеств привлекательными, чем больше они вас узнают. Поэтому, скорее всего, стоит просто спросить их на первом свидании, чтобы у вас была возможность показать им, каким замечательным человеком вы являетесь. И, конечно, активно слушайте, кто они такие. Как советуют советы номер один и четыре, поделитесь своим секретом. Не бойтесь дать им понять, что они вам нравятся. Если вам понравилось это видео, не забудьте нажать на кнопку «Мне нравится» и поделитесь им с другом. Подпишитесь к Немиркину и нажмите значок колокольчика, чтобы получать уведомления и больше подобных материалов. Как всегда, суперспасибо за просмотр!